Может, за дверями можно ныкаться вот так. Интересно, вот, вот бах. Мне кажется, вот так можно будет. Типа, когда дверь открыта, ты сюда не можешь попасть. Дверь закрываешь. И за дверью зак... вот так делаешь. И все. По-моему, вот так вот можно будет засейвиться. Будем... Будем проверять. Всем привет. Данный видеоролик посвящается фанатам фазмофобии а точнее фанатам убийц фазмофобии, было много аналогов, но вот уже теперь есть стопроцентный аналог, который уничтожит фазму и покорит твое сердце. Погнали! Совсем недавно, а точнее две недели назад вышла в стиме игра под названием Демонологист. В данную игру можно играть как в одиночку, так и кооперативом. Итак, давайте для начала пробежимся по меню. Изначально мы появляемся в своем доме, в своей хижине, где, собственно, мы будем пересекаться с друзьями. Здесь нас встречает три монитора, на которых мы будем взаимодействовать. Здесь у нас есть перечень для покупки инвентаря. Здесь у нас есть все о том, что это такое. ЭДС, ЭГС, фонарик, мольберт, эктостекло, коробка для духов, уф-лампа и, в общем, всему тому подобное. Дофига тут чего есть. Все это очень много интересного. Все новенькое. В принципе, чем-то оно будет похоже на... Те предметы, которые мы с вами встречали в фазме, в аналогах, чем-то будет не похоже. Здесь у нас на втором мониторе идет выбор, одиночного режима или же нет, сетевая игра, как играть, настройки, всему тому подобное. Мы можем приближаться с вами по настройкам графики. Здесь у меня все стоит на максимум, на ультру, под разрешение 2К и всему тому подобное. Все на максимум выставилось автоматически, как только игра установилась и ничего не лагает. Но это на моем железе, железо будет в описании. Далее, мы выбираем одиночную игру, так как не играть сейчас ни с кем. Если ты играешь в эту игру, если ты ее уже давным-давно установил, как только она вышла, у тебя есть желание поиграть со мной, ты можешь прийти на стримчанский, который у нас будет, и провести совместно время. Итак, выбираем одиночный режим. Обращаем внимание, что на левом мониторе у нас появляется выбор локации локации у нас пока месть закрыт из-за того что по уровню не положено у меня сейчас первый уровень естественно мне не открывается level 3 level 10 поэтому мы будем прокачиваться и проходить данную игру выбираем локацию нажимаем назад видим что здесь у нас в углу в правом нижнем углу появляется наша локация и мы приступаем в принципе к игре возвращаемся ко второму монитору и нажимаем начать вначале мы появляемся в палатке который нас встречает аппаратура, здесь все красиво оформлено, если в фазме у нас был трейлер, то здесь это палатка, здесь также у нас встречает наш инвентарь, который мы с тобой закупали, если были денежки, но у меня не было денежек, поэтому мы ничего не закупали и получили дефолт инвентарь. Дальше здесь у нас есть три тоже монитора, здесь рассудок, здесь камера, ну и здесь у нас есть небольшая информация для выполнения заданок. Давайте пробежимся немножко по дому, возьмем с собой ультрафиолетовый фонарик, просто фонарик и пойдем посмотрим, что оно как здесь обустроено. Единственный минус, что мне не, не зашло, это то, что на Т нельзя выключить фонарик именно удаленно. То есть для того, чтобы выключить, нам нужно взять в руки фонарь и только тогда мы можем его выключить. На начале в обходе нас встречает генератор. Вероятнее всего, что когда у нас будет пропадать электричество, нам нужно будет возвращаться и заводить генератор. Но это не точно, потому что я до этого уровня еще не доходил. Все так же мрачно. На самом деле графика мне очень здесь понравилась. Я вот обратил внимание на то, что над графикой здесь поработали, постарались. Дом на самом деле для первой локации очень большой. Прорисовочка очень красивая. Хотелось бы сейчас засечь, хотя бы ненадолго призрака, да. Но насколько я читал и немножко подсматривал, да, здесь ведут себя призраки намного интереснее, чем в Фазме. То есть они здесь двигают вещи, швыряют их, прям бегают тут перед тобой. Сейчас мы рассудочек себе посадим. И все с тобой здесь. Посмотрим. Главное не наложить кирпич на видосе. Кто ты, мать? Ух, Сейчас наш мурашечки. Тот плюсик люблю люблю голосовые всякие вот такие сопровождения В подобных играх максимально без света будем ходить чтобы максимально быстро посадить рассудок и увидеть призрака Ой-ой-ой-ой, дорога в подвал. Напоминаю, что игру я в данный момент играю и записываю для вас на максимальной графике. Максимальной графике доступной мне. Моей видеокарте. Характеристики моего компьютера будут в описании. И если, друзья мои, вдруг у кого-либо... Будут какие-либо лаги. Обязательно пишите в комментариях. Японы, кобоны! Текать надо, нахуй. Стремный ты какой. Бля, вот тут я немножко поднасрал. Карты нашли. Бля, можно в карты поиграть. В общем, ты, друг мой, напиши обязательно в комментах. Наложил ли ты кирпичик вместе со мной? Как тебе игра? И пока ты пишешь комментарий, пока ты пишешь там, вонёк, игра просто пушка, уже бегу покупать, иду и с тобой играть, я кручу карту, и мы умираем. Здесь тебя, дружище, мой стопроцентный Луикас. Ну и подписочку обязательно оформляем. Смерть. Ну вот и приехали. Не? Мы не умрем? То... Я только точно видел смерть. Я фонарик аж потерял со страху. Ты что? моему это конец что происходит что приближается блин? Так но ну моя задача умереть максимально увидеть как будет идти атака и увидеть призрака и при этом не наложить интересно генератор выдержит или нет сейчас везде врублю проверим -пу -пу -пу. Хотел кресло, вот тебе кресло Держи А вот где прятаться Интересно тоже фазме там уже понаходили нычек Ну в принципе можно, возможно здесь И сюда не пройдешь Нет шифонеров, нет Мест укромных, куда ты можешь убежать. Это вот единственный, наверное, минус. Но хрен его знает, как здесь будет все происходить пока. Хожу, просто потому что хожу. Что у меня тут еще есть с собой? Фонарик ультрафиолетовый, и все. Давай походим без света опять.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 Будем проверять. Главное ближе не подходить. Вот так в угол становишься. Вот так, оп. И смотри. И все. И мы засейвились. Ебок, бежит. Перда нам нахуй. работает я живой нормально бля он еще тут я передумал уже ушел огромный такой толстопус а как понять что охота овер немножко подачканул а ебун. Вот теперь походу перда. Ну это все, это мне могила. Это мне перда, ребят. Но, как минимум, вот эта тема с этой дверью. она рабочая она рабочая друг мой ладно пойдем умирать или не пойдем все охота over маханули типа намахали мы типа Та да ты шо, красава ух ну что, друзья мои, вот на этой ноте уж точно можно подойти к концу, подвести итоги и сказать, что лично мое субъективное мнение по графике. 10 из 10. По атмосфере. Немножко пободрее будет, чем фазма. Я думаю, многие люди, которые играют в фазмофобию уже долгое время, им немножко уже оно даже поднадоело и неинтересно, потому что даже на харде... Вы уже все знаете, как делать, все очень быстро интуитивно, быстро определяете, и все это надоедает, поэтому мы ищем всегда аналогии, и новенькое оно всегда цепляет. Из минуса хочу подчеркнуть недостачу хавалок. Ну, я не знаю, как там дальше будет, но здесь, в принципе, на этой локации нет места, где бы ты мог спрятаться, за исключением вот того одного единственного местечка, которое я нашел, я не знаю, бах это или нет, положено так или нет, но, в принципе, если вдруг, пользуйтесь проверять. Если этот бах у вас тоже работает, пишите в комментариях. Все, ребятки, с вами на связи был ваш покорнейший стример У Иванда Это была игра демонологист. Очень сложное для меня на самом деле слово, потому что я демонология, демонокринология и, короче, демонолитика и вот эти все слова мне язык немножко заплетается. Я уже забыл, как игра называется, поэтому всем пока.